Ты проснулся вокруг мир другой, я пойму, что ни разу здесь не был, и увижу того, кто всегда. силы, терпения, чтоб не стало вокруг равнодушных сердец, чтоб мы все вожили. В желали спасенья, Я вдохну аромат неизвестных цветов, И водою прозрачную моюсь, Поднимусь и зайду из святых берегов, И в ближайшем Простите силы, терпения, Что мне стало круг, равнодушных все. Я хочу, чтобы мир, где сейчас я живу, вдруг прозрел от младенца достаться, старца. Я о том ежедневно богошу, что помог нам в себе. Чтоб не стало вокруг равнодушных сердец Чтоб мы все пожелали спасения, Дай нам веры в тебя, наш небесный отец Дай нам мудрость и силы теперь Все возжелали спасения.